Привет! С вами интернет-магазин Keramis. Сегодня мы познакомим вас с обоями от голландского бренда BN. Известная коллекция обоев Van Gogh изготавливается одной из известнейших фирм родом из Нидерландов. Она занимает лидирующие позиции на современном рынке благодаря уникальному дизайнерскому оформлению каждой коллекции, а также высококачественному сырью, который используется при производстве. Выпуская обои уже больше семи десятилетий, компания обозначила себя как производитель качественной и надежной продукции, следуя современным тенденциям. Данная коллекция виниловых обоев на фрезелиновой основе «Ван Гог» посвящена творчеству великого художника Ван Гога. Дизайн этой коллекции содержат фоновые фрагменты его полотен, уникальные, разнообразные, восхитительные и оригинальные. Они целиком воплотили в себе многообразие красок и орнаментов, которые максимально приближенно воссоздают картины мирового художника. Теперь произведения искусства в новом прочтении доступны каждому. В основном коллекция Ван Гог состоит из однотонных обоев, разнообразные оттенки которых подчеркнут достоинство любой комнаты. Помимо них имеются и сами работы Ван Гога, например, розовое персиковое дерево, Пшеничное поле со жнецом, ирисы, цветущие ветки миндаля. Еще некоторые покрытия украшены эскизами подсолнухов, которые были сделаны именитым художником. В интерьере обои Ван Гог находятся вне стилистики, они диктуют рамки организации пространства. Также они хорошо подойдут и для урбанистического, и для классического интерьера. Виниловая поверхность полотен отличается прочностью на разрыв, устойчива к механическим повреждениям и отлично моется. К тому же данные обои имеют стойкость к истиранию, выгоранию на солнце и различным механическим повреждениям, что существенно продлевает период обслуживания. Специальная пористая структура покрытия предотвращает вероятность размножения любых дефектов. Обои Ван Гог изготавливаются из исключительно экологичного и гипоаллергенного сырья без токсических примесей, что позволяет обустраивать помещение с соблюдением максимальной безопасности для здоровья. Заказать, выбрать и купить обои Ван Гог вы можете в интернет-магазине Керамис. Покупка обоев для стен этой фабрики позволит вам создать необыкновенно стильный и оригинальный интерьер. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.